Дорогие друзья, всем здравствуйте! Подскажите, насколько вам меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно? С вами Пугачева Наталья, и сегодня мы с вами поговорим про ноябрь месяц. Да, вижу, что люди собираются, подходят. Хотелось бы мне спросить, как, как обычно спрашиваю людей много ли у нас здесь новеньких поставьте по единичке кто совсем новенький кто первый раз да по единичке спасибо Альбина спасибо да решила чуть-чуть хоть что-то позитивного в этой жизни внести так что у меня ага с презентацией все что она как-то сегодня нереально прыгает у меня значит Друзья, для тех, кто меня видит первый раз, меня зовут Пугачева Наталья, я психолог, преподаватель астрологии Бадзи. Сегодня вы будете слушать прогноз по Бадзи, как вы уже поняли, на ноябрь месяц. Ноябрь месяц, месяц свиньи, начинается у нас не четко в наш календарный григорианский календарь месяц, а... У китайцев, у них тоже 12 месяцев, мы сегодня на астрологическом прогнозе по БАДЗИ, китайская метафизика, и у них немножко смещены с нашими, не совпадают там один в один месяц, более того, они привязаны не к дням, как у нас, вот такой-то день наступил, значит, такой-то месяц. Они привязаны к планетам, и у них к, к Солнцу, и у них все время наступление месяца. Ну, примерно в одно и то же время, но оно такое плавающее немножечко. Поэтому с 8 ноября по 6 декабря... Uh, у нас приходит первый зимний зимний месяц uh, приходит зима и мы с вами будем сейчас про это как раз и разговаривать uh, нет связи кто-то пишет перезайдите я сегодня не знаю у меня модераторы сегодня есть или нету нет звука друзья у меня сегодня там может быть я сегодня даже без модераторов поэтому если у меня тут есть добрые люди, напишите, пожалуйста, всем, кто не может зайти. А, есть модератор. Все отлично. Все, все хорошо, да. А, значит, а, значит, друзья, а, что нужно сделать? Для того, чтобы было поинтереснее меня слушать, надо зайти на сайт пугачева Это наш сайт. Сейчас модератор даст вот вам дает ссылочку на калькулятор. Либо, ну, кто будет, например, в записи слушать. Ух ты, а что это у меня такое? А что у меня такое? Я же в хроме? В хроме. Так, что-то стало писать. Теперь и здесь какой-то сбой пошел. Ну ладно, ничего писать не буду. Значит, смотрите. Пишите свое имя, дату рождения, время. Если время не знаете, то тогда и место тоже не пишите. Время знаете, тогда пишите время и место. Время не знаете, ставьте там слово нет, есть в такой раскладочке и пишите нет, и тогда город тоже сильно там, можете не заморачиваться городом. Вот город или там деревня или какой-то областной город, что там есть. Дальше расчет, и у вас получается вот такая вот симпатичная карта. И вам нужно смотреть по столпам судьбы. Где столпы судьбы? Слушайте, я как-то, конечно, без рисовалки-то не могу. Ну как же это так? -то? Так. Раньше только в сафари у меня не рисовала. О, зарисовала, слава богу. Смотрите-ка. Начало рисовать. Но все равно, что тогда с экраном не так. Сейчас я тут попробую убрать. Значит, м -м -м -м -м. Значит, нам нужны столпы судьбы. Нам очень важно в столпах судьбы что? Нам важны... Ну, вот из всей карты мы будем смотреть столпы судьбы. Вы смотрите, вот здесь все подписано. Я буду говорить про земляные ветви, это вот здесь земляный, э, земляные земные ветви. Буду говорить там, например, там, крыса, лошадь, обезьяна, тигр, петух. Это все вы можете прочитать. Ну, могут быть где-то речь про небесные стволы, по-моему, нигде особенно нет. А, нет, небесные стволы тоже будут. Нужно небесные стволы смотреть сюда. Четыре столпа судьбы – это и есть наша с вами астрологическая карта плюс один столб который меняется каждые 10 лет вы видите в тот период который у вас меняется плюс столб года который идет значит возвращаясь к нашей с вами теме теме что нас всех ждет в ноябре будет ли запись у меня урок да да да будет друзья Будет сегодня и завтра, Татьяна будет выступать завтра. Вот я сразу делаю анонс. Татьяна, которая читает фэн «Летящие звезды», она будет читать завтра. Тоже обязательно придите, потому что я свой прогноз все-таки более оптимистично делаю. Ну, не знаю, Татьяна, наверное, тоже вас пугать не станет. Но у нас там плохая комбинация с летящими звездами на ноябрь месяц. Да? Все знаем, что у нас там пятерка. Плюс у нас еще к этой пятерке двойка прилетает, и все это будет очень сильно на нас давить. А, и двойка – звезда болезни. И, значит, вот, вот смотрите, чтобы сейчас никого не пугать, и так сильно так никого и не расстраивать, месяц непростой. Вообще, сама по себе астрология достаточно многогранная наука, и, конечно, нам с вами а, очень... С какой ты там подойдешь грани, такую грань можно и прочитать, и такую грань можно спрогнозировать. И я вам хочу сказать, что, ну, конечно, я все время даю оптимистический прогноз прогноз, как это, знаете, искусство маленьких шагов, искусство для маленького человека, ну, в смысле, это может быть и большой, но я имею в виду общность людей, не для какой-то страны или всего земного шара, а Знание силы предупрежден, значит вооружен, да. Так вот, смотрите, у нас мы можем глобально смотреть, ну, глобально, я думаю, вы без меня понимаете, никакой тут мой астрологический прогноз, особенно там не изменить ситуацию. Понятно, что война будет продолжаться, понятно что, ну, понятно, что у нас непростой месяц, и месяц может даже ухудшить ситуацию по многим направлениям. Ну и помимо военных действий, может еще и, и бизнес, и разруха, и финансы, и все это может лететь, конечно, в тартарары рары Очень сложный, очень непростой месяц, как бы, ну, это в, в общем целом. Давайте все время пытаться ориентироваться на то, что в любых условиях люди выживают люди э, могут процветать в любых условиях э господи недавно буквально слушала про кого-то передачу про какого-то белого э -э, не Колчак он был про белого то ли махно про кого то про кого-то вот про, про махно что ли слушала ну вот про какого-то деятеля военного, который там держал все, все там под своим, под своей, значит, рукой. И и как он потом в мирное время, то есть он там какой-то вообще парень из деревни, в военное время стал там генералом. Кто же кто же? Вот, ну может кто-то сейчас знает, сейчас напишет, как. Ну, как генералом стал, я не знаю, как это, бандитские формирования, которые потом служили, служили да, уже государству. Вот, и а, сам сидел, его освобождали, какой-то уголовник, и вот он потом бамс, и возвысился. А после войны, собственно говоря, потом он оказался где-то во Франции, что ли, работал там, ну, чуть ли не сапоги и, в общем, умер, ну, в, естественно, глубокой депрессии. Представляете, он тут дивизиями командовал, значит, там, э, судьбу страны, судьбу, решал, да, решал судьбу людей вокруг него, кого убивать, кого оставлять. А потом раз и все, и сапоги чинить. Ну, в общем, я к чему это хочу сказать? Что э, непонятно в какое время, конечно, мы, там я надеюсь, никто из нас не рвется на какие-то военные подвиги. Но я к тому, что времена, они могут быть, знаете, сейчас очень расхожий анекдот, да? Типа, когда хорошо-то будет? А хорошо уже было. А чего же вы нам не сказали, что оно было, да? Мы бы, типа, хоть успели порадоваться. То есть, там, типа, вот коронавирус-то, оказывается, хорошими годами оказался. Так вот, друзья, я к чему это все говорю. К тому, что, ну, что бы мы не видели с вами впереди, давайте смотреть оптимистично. Ну, от того, что мы все вот залезем под одеяло и начнем э, уливаться крокодилями слезами, ничего не, не, не изменится, да? Ну вот, если мы все-таки будем заниматься своим психологическим здоровьем, если мы все-таки будем что-то делать, все равно выживают те люди, которые что-то делают. Закрываются там, допустим, какие-то предприятия, все иностранные фирмы уходят, всех людей выкидывают на улицу, рабочие места, все летит, все у людей, там понятно, что ипотеки набраны, и кредиты, и мобилизации, и все, что хочешь». Но при этом, смотришь, вот есть люди, которые там раз и решили, значит, какой-то там кофейню открыть, какой-то кафе, и к ним люди ходят кто-то раз какие-то там маникюрный салончик начал открывать, и, и, и все хорошо идет. То есть у, у каких-то конкретных людей, у меня масса людей сейчас вокруг меня, людей с высшим образованием, иногда с двумя и с тремя, и там, с блестящими образованиями, то есть не просто там заочно закончил какой-нибудь экономический факультет и ладно, да, прям вот люди с блестящими образованиями э, начали искать, прикладное что-то прикладное ну, ну типа из области шапки вязать там канавы копать да ну опять утрирую но все равно вот что-то прикладное на чем можно зарабатывать деньги поэтому друзья сегодня буду давать прогноз э, вот стою как я уже сказала астрология многогранна давайте посмотрим на ту грань где у нас может быть все хорошо и как бы из нее будем исходить да то есть ну про плохое так не сильно чтобы вас грузить сказать сказала месяц непростой с огромными страхами и даже может быть ужасами какими-то да но опять же конкретно для каждого человека если мы будем идти в хорошее стремиться туда то но ну, в любой период можно выжить поэтому наш с вами сегодня прогноз про хорошее что нам делать? Как нам дружить? Как нам искать помощь? Как нам выстоять? Может быть, ну там одному не выстоишь, может быть, коллективно. Вот кому-то полезно. Зара пишет мне полезный металл и вода, надеюсь, будет месяц хорошим, правильно, друзья. Мне вот не полезно, но я все равно надеюсь, что месяц будет хороший. Итак. В ноябре наступает астрологическая зима с точки зрения китайской метафизики, я вам про это уже как бы сказала, да? а Вместе с ней приходит период, который находится в дружеских отношениях с годом тигра. Ну вот какие-то все равно позитивные новости да есть, да. Они дружат, хотя бы они не воюют. Ну, там понятно, что у нас там с летящими звездами не очень. Понятно, что воды много, она всегда страха приносит. Она укоренилась, то есть еще будут какие-то у нас. Но, тем не менее, хотя бы здесь мы видим дружба, жвачка, да, мир дружба жвачка. Мы знаем, что свинья стигаем друг друга любит. Для Синь Рен – это полезный бог, для Рена Синь – полезный бог. Все друг друга любят, все друг друга дружат, да? Рада пишет Деникин. Да вот, может быть, Деникин, да. Господи, что за память стала девичья? Да-да-да, про каких-то вот я как раз слушала про этих. Был интересный фильм про всех этих генералов, да, и вот какой-то... Да, я к тому, что мы не знаем, где и что будем процветать. Поэтому давайте на это время думать, что у нас должно быть все хорошо. Может быть, у нас и это время будет ну, нормальным и хорошим. Нет, точно не, Кутеп, не Кутепов, я не знаю его. Вот типа Махно, вот, типа вот какой-то был, знаете, прям с какой-то там украинской деревни он, и он был вот прям хуйка-то на слуху, да. Я еще удивилась его история. А, а, спасибо, спасибо, зашла, потому что да, другой преподаватель у нас пред, а, предполагает, что у кого есть вода и не в карте, ожидается трэш. Петлюра, может быть петлюра может Бандера. Слушайте, но ну я, конечно, и надо зайти перечитать, то. Ну просто мне сейчас мысли это пришла, думаю, надо же у вас чем-то что-то сказать, да. А, да, значит, друзья, слушайте, то есть я предупредила, что да, непростой месяц, ну, ну вот от того, что я сейчас буду сидеть и вам страхов рассказывать, кому от этого станет легче, какой позитив, что я вообще внесу, кроме того, что, что ну давайте ложиться и умирать, да? Нет, ну, давайте ну, рассчитывать, есть хорошее, давайте мы сейчас поговорим про хорошее, давайте цепляться за это хорошее. Итак, нас ожидает время благоприятное для всех видов деятельности. Для зарабатывания денег, профессионального роста. В ноябре 2022 года есть возможность решить многие проблемы. Давайте попробуем их решить. Этот период подходит для возрождения там, самообразования, поиска каких-то новых перспектив. Это отличное время для открытия проектов, предпринимательства, реализации карьерных амбиций. Вот я прям смотрю, вот люди, причем сейчас вот не требуются какие-то, знаете, вот эти все финансовые аналитики у нас в Тар-Тарарыка, наконец-то улетели, да? Ну, может быть, это плохо, конечно. Хорошо, если бы они были, но я имею в виду вот эти все уже пророки которые нас учили деньги как-то там зарабатывать, собирать и куда-то вкладывать, да. Все сейчас улетели, а вот курсы, которые предлагают учиться что-то делать руками и зарабатывать, а мы все к этому идем, что надо уже что-то делать руками, да. Вот поэтому, вот они, например, процветают. Понимаете, профессии такие процветают. Далеко ходить не надо, у нас вот есть мягкие окна на, на, на террасе. И та фирма, которая нам ставила, ну, в общем, короче, они там что-то не, не могли приехать. Они говорят, ну, позвоните кому-нибудь в интернете, вам приедут. У меня муж потратил две недели. Звонил, все говорили, слушайте, у нас на две недели вперед все расписано заказов, у нас столько работы, столько работы, что мы его, Хотя, нет, у нас там работает 30 минут. Я говорю, ну вот, есть же какие-то отрасли, где бешеный спрос, люди за любые деньги готовы, лишь бы ты пришел. Вот, Поэтому, друзья, давайте, давайте будем рассчитывать на то, что есть спрос. Смотрите, где спрос. Сейчас миллион ниш освободилось. Э, за большие деньги, э, вот, когда начали мобилизовывать людей, очень много профессий, например, освободилось, куда женщин не брали. Ну, или брали с трудом, или, или потому что женщин не мобилизуют. Все, вы представляете, женщинам стали давать в два, а то и в три раза больше оклад, чем мужчинам. Вот, вот та, даже такой был перекос в моменте, потому что работать надо одного забрали на мобилизацию, и второго просто не могут взять. Куда они возьмут? Нужно сохранять рабочие места, куда? Им женщины нужны. То есть открываются новые окна, новые возможности. Смотрите, для себя, для своих детей, для своих близких, для своих клиентов. Вот в, эти, в мир, когда вот эта передряга сильно идет, вы же знаете, вот ну, как в 90-е годы, все сломалось, Вся профессура в институтах пошла чуть ли не на рынок торговать, да? но при этом много людей вдруг раз и э, начали себе дворцы зарабатывать. Ну, не хотелось бы, конечно, новоришами становиться, но хотелось бы все-таки свой багаж знаний и умений сохранить. Но и постарайтесь видеть эти окна. Я все... хочу до вас донести, что будут, все равно будут возможности э, находить новые пути для решения старых задач, которые при старом раскладе, возможно, не решались, а при новом будут решаться. Вот, значит, друзья... Кому война, кому мать родна. Ну, надеюсь на она Всем не родна, но надеюсь на то, что я немножко хоть вас оптимизма пытаюсь искру у вас подсадить. Значит, отличное время для открытия проектов, предпринимательства, реализации карьерных а амбиций. Удачное время, продуктивные работы. Ты в любой сфере жизни, возможно, получение крупных сумм, в том числе каких-то непредвиденных, повышение уровня жизни, все, друзья мои, это все возможно, поэтому, поэтому давайте настраиваться все-таки на это. Очень хороший месяц, его нельзя пропустить. При всех его плохих звездах, при всех его, может быть, каких-то эм, негативных там воде, при всех страхах, не, не надо его вычеркивать из жизни, типа, ладно, закрою глаза и проживу еще один месяц. Не надо. Начинайте реализовывать собственный план, исполнять желания. Вы почувствуете себя счастливым человеком, ну, насколько это возможно. Земная ведь свиньи быстрая, динамичная. Же путешествующая лошадь да? ей нужно везде успеть везде загну, заглянуть все рассказать получить какие-то быстрые результаты своей деятельности свинья она же еще такая, она такая милая домашняя шустрая веселая вода свиньи дает силы годовой воде в небесном столбе это значит что все впереди все впереди будет очень динамичный месяц с принятием мудрых решений, умением противостоять трудностям, найти альтернативный подход к решению сложных задач. Свинья, мы знаем, что это путешествующая лошадь, которая постоянно подгоняет, заставляет торопиться и даже успевает тайком посплетничать. Особенно актуально это будет для тех, кто рожден в год или в день змеи, петуха или быка. А, вот тут надо а, как следует подумать, а, а не пойдет ли ваша активность а, вам же во вред. Упорство и последовательность помогут вам получить желаемое, но природа активностей необычайная. Необходимо чередовать еще со спокойными обязательно периодами, периодами отдыха, да? в противном случае можно заработать себе стресс на нервной почве, можно себя загнать, как многие из нас уже это себя сделали, да, и уже даже если вы чего-то добьетесь, результат может уже быть не таким-то и позитивным. Обязательно находите время для встречи с близкими друзьями. Устраивайте совместные походы в театр, в парке. В ноябре будет поддержана способность к коммуникации, к завязыванию новых отношений. Все встречи принесут максимально положительные эмоции. И если ранее в чем-то проскальзывало недопонимание, то вы сможете с легкостью его сейчас устранить. Вот. Ну, я в ретроград. Значит, смотрите, про э, открытие или закрытие. Сейчас скажу. Про восьмое, про девятое, друзья. Все, что я вам сейчас читаю, все это будет оформлено в виде статьи у нас на сайте. И будет дана расшифровка, я ее просто не успеваю еще расшифровку вам давать на все дни. Будет еще по дням. В Че, в какой лучший день делать? А, принципиально, значит, оформляться на работу. ну восьмое число, по-моему, там не очень, там же с, с отмением, что ли, по-моему, у нас восьмое. ну я бы лучше там на 9 наверное, перенесла. А... да, давайте в это время хорошо вести переговоры, заключать сделки, партнерские соглашения. Переговоры, основанные на принципиальности, настойчивости и дисциплинированности, принесут положительный эффект. Но в то же время следует проявлять вежливость и дружелюбие. Старайтесь не высказываться негативно, не практиковать сарказм в отношении близких вам людей. Ничего хорошего от такой манеры общения не получится. Задействуйте в своей жизни яркие цветы, цвета, И цветы можно тоже, красные, желтые, зеленые, старайтесь избегать черного, темно-синего, во всем, начиная от выбора одежды, заканчивая э, какими-нибудь конфетными фантиками. Пришли в магазин, выбрали себе самые яркие, красивые конфеты, пусть они вас радуют. А вот можете побольше посылать каких-то интересных, там, я не знаю, веселых смайликов, подружки, мужу, сердечко. Я для себя стыдно признаться, открыла мир Гивок, например, в прошлом месяце. Теперь, кто мне что не писал, я быстро по теме накажу смешную гифку и отправляю, и всегда, мне кажется, у всех хорошее настроение. Но, ну, может, конечно, они думают, что я с ума сошла. Ну, в общем, я пытаюсь себя так веселить. Мне нравятся маленькие, короткие, смешные, смешные истории. А вот, старайтесь поднимать себе настроение, чем оно у вас поднимается, и поднимать его окружающим Маленькие радости объединяют и вытесняют депрессивное настроение страх и потерянность конечно же на счастливый благородный можете его активировать на северо-западе сектор свиньи кто не знает на нашем сайте в разделе расчеты можете зайти найти шаблон 24 горы скачать этот шаблон посмотреть видео как и как наносится и где найти этот сектор свиньи у себя в квартире, и, ваш, и э, такой волшебный знак в области позитива, он действительно убирает страх, как его можно активировать? Ну, во-первых, он любит субботние дни, ну, то есть, можете в любой день поставить, ну, так вот, вообще он любит субботние, особенно дни, счастливый благородный э, любое там время можете взять, можете взять своего небесного, благородного время поставить поставьте что это мобили это фонтанчик это может быть какая-то музыка там медитации ну если вы там любите какую-то фоновую музыку да это может быть цветок ну так вот туда кстати ярких цветов не надо если цветки в горшках и не обязательно сильно яркие такие какие-нибудь приглушенные это могут быть кристаллы, это могут быть, ну, может, благовония какие-то. В общем, хоть как можете активировать, вот просто вы понимаете, что в этом секторе у вас что-то будет такое происходить. Можно на весь месяц поставить. То есть счастливый, благородный, он убирает страх из дома и дает позитив. А про любовь, наладить отношения с любимым, если он решил расстаться, можно, спрашивает Лана. Давайте мы сейчас дойдем, вы посмотрите на своего господина дня, посмотрите на его господина дня. Сейчас мы дойдем до этого момента, но если вы не найдете как бы своих знаков. Слушайте, с любимым можно и расстаться, и можно наладить отношения. Но Это все-таки зависит не от месяца от вашей астрологической карты. То есть, если у вас сейчас период такого бурного цветения, можно так сказать, что даже если вы ну, не вернете своего любимого, у вас там еще придет следующий, поверьте мне. Вот. Но может быть действительно период расставания. И опять же надо посмотреть, какой это период расставания. Это может быть всего месяц, может быть год. Да? Может быть вам вообще суждено именно с этим расстаться. Без карты тут ничего не скажет. Дальше иду. Ноябрь ⁇ благоприятное время для увеличения материального дохода. Прям еще раз, 125-й повторюсь. Можно браться за любые высокооплачиваемые предложения, но не стоит э, растрачивать все заработанные э, деньги на какие-то мелкие расходы, импульсивные покупки. Лучше отложить в банк или в банку, банку куда-то там спрятать в морозилку, как там обычно сейчас люди уже делают, я не знаю. Ну, в общем, короче говоря, деньги лучше, конечно, откладывать. Понятно, что всех нас ждет, ждут непростые времена, деньги нам понадобятся. И деньги, э… с другой стороны, кто-то говорит не откладывать, кто-то говорит наоборот, что нужно сейчас э, из-за того, что точно будет инфляция, это понятно. Ну, даже та прогнозируемая, которую нам дают, это и то там около 10-15-15, не помню цифр, там 12-13 что ли процентов, ну, достаточно высоко. Вот, то есть, пару-тройку лет подержал, пятерку, через пять лет ничего от суммы не осталось, да? Может быть, стоит, если уж эти деньги есть, и есть какие-то материальные ценности, которые вы давно себе хотели, не могли отложить, э, купить, может быть, имеет смысл покупать. я не финансовый аналитик прогноз никакой не даю но э, во всяком случае э, конечно по звездам лучше бы э, пока приберечь деньги там уж смотрите при инвестировании особенно в недвижимость нужно трезво оценивать финансовые риски подводные камни особенно это следует обратить внимание людям земной ветвью э, змеи в карте вот, в связи с тем что она является антагонистом месяца то есть она сталкивается с месяцем пришедшим и тем более если в карте уже есть столкновение особенно если у вас есть уже столкновение этой самой змеи и этой самой свиньи да еще и пришла свинья она как бы еще больше подтолкнула это будьте осторожны да? вот то есть для вас эти рекомендации будут важнее вдвойне если вы посмотрите в каком столпе находится у вас сталкивающая ветвь, то можете определить для себя, откуда могут приходить препятствия. Именно в этой сфере жизни вам нужно быть особенно толерантным и не упорствовать в свое. Если вы родились в год змеи, годовой столб, то перемены могут быть во внешнем окружении в социуме, это могут быть в большом социуме, что-то может меняться, меняться в вашем городе, ваша вашей корпорации, она закрылась, она уехала, вас уволили, что вот, вот что-то в большом социуме, может быть в плане вашего здоровья, если месячный столб, то это может быть либо родители, либо друзья, либо братья и сестры, либо работа, опять же может быть затронута работа, но это уже работа, не как бы это уже не про большую какую-то корпорацию речь идет, а про ваш отдел. Может, корпорация и осталась, но ваш отдел сократили. Нет, я не говорю, что плохое, может, у кого-то, я просто не знаю, там, есть ли сейчас какие-то какие предприятия, которые расширяются, но, ну, может, какие-нибудь военные, конечно, может, какие-то отделы наоборот сейчас расширяются. Ну, в общем, что-то сделали да, с этим отделом. Если у вас змея в дневном столке то перемены могут коснуться всего, что связано с домом брака. Можно расстаться с партнером, можно помириться. Но ну, помириться здесь все зависит от вот этого результатирующего, ну, в смысле, от результата. То есть э, при столкновении со свиньей вытесняется змея. Вот если она была неполезна, тогда у вас вдруг становится пустое место в супружеском доме, был неполезный знак, как бы не стало ничего, грубо говоря. Не, ну, понятно, что он там остался, но просто энергия ушла из-за того, что она столкнулась, и вам ничего не мешает завести, например, новые отношения. Ну, просто в район месяца он многое не дает. Хорошо, через месяц э, змея вернулась, что дальше? Непонятно, да? Но какие-то могут быть. Что-то там поругались, помирились. Может быть, месяц подтолкнет, вы найдете своего суженного ряженого. Это если змея стоит в дне. Если в часовом столпе это может быть с карьерой вашей, может быть что-то с детьми. Также можно пересмотреть свои жизненные планы или стратегии действия.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 Подписываемые вами документы, а еще лучше при решении об инвестировании все-таки обращаться к специалистам, консультантам для того, чтобы проверять и перепроверять ту организацию, через которую вы что-то делаете, чтобы не попасть на удочку мошенников. Если в карте есть змея, особенно актуально будет для тех, у кого есть не просто змея, а есть огненная змея, то есть вот такой столб есть, да, или есть деревянная змея, то надо обязательно быть внимательным еще и за рулем, потому что путешествующие лошади могут нести травмы и транспортные происшествия, не спешите, не торопитесь никуда. А... Значит, травмоопасные дни. Берите сейчас, сфотографируйте. Особенно это для тех, у кого уже есть столкновение в карте. Ну или для тех, вот, например, 18-30-е. Это для тех, у кого у кого есть только змея. Вот. Ну в любом случае вот эти дни запомните и так будьте поосторожнее. Можете сфотографировать их. В принципе, всем захочется в этом месяце быть динамичнее, мы говорили, у нас прям путешествующие лошади и год, и месяц, да. Энергия будет способствовать этому, только направляйте ее в нужное русло, берегите себя, старайтесь без надобности не находиться в людных местах, все-таки там всякие коронавирусы у нас еще остались, подумайте, может быть слить эту появившуюся активность на что-то полезное спортиком за заняться утренняя гимнастика какая-то что-то ну там или увеличить количество упражнений в качестве талисмана предлагаю воспользоваться фигуркой улитки которая тоже есть в китайской метафизике, которая в противовес вот этим нашим путешествующим лошадям в ноябре будет несколько осаждать пыль. Улитку – символ, связанный с необыкновенным спокойствием и умиротворением. Талисман увеличивает, кстати, финансовые доходы и помогает достичь целей, пусть не быстро, но зато уверенно фигурку на юго-восток своей квартиры можете взять день час своего благородного поставить если у вас есть улитка если нет можете купить в переходе и она поможет в наведении порядка в бизнесе получения запланированного дохода а также в учебе и с дачницами если в вашей карте банцы в одном из толпов уже присутствует земная ведь свиньи то вы можете попасть в глупую или досадную ситуацию то есть если уже есть свинья да еще одна свинья пришла то у нас что с вами получается ситуация самонаказание при котором человек сам самостоятельно создает такие ситуации которые ему уже и вредят обязательно продумайте все действия и принимайте взвешенные решения в ноябре Обостряется желание человека любить, находиться в паре, иметь собственный дом, где тепло, уютно. Если человек одинок, то это благоприятное время для романтических знакомств. Велика вероятность возникновения влюбленности, которая плавно перетечет в страстный роман. Особенно если вы рождены в день дракона, придет красная звезда Красная звезда. Придет прекрасная звезда, красный феникс. Если вы желаете расширить круг знакомств, то прогуляйтесь в каком направлении? Свинья, кролик, тигр относительно своего дома. Кто у меня спрашивал, что хочу помирить своим парнем? Что вам надо сделать? Зайти на наш сайт, в раздел расчеты, найти шаблон 24 горы. Это такой электронный шаблон. Ну, там видео, есть, если что, можете пересмотреть. Значит, в электронном шаблоне вы забиваете свой адрес, свой дом или свой офис. И находите вот эти направления. Свинья, кролик, тигр. Вот. Ну, конечно, это лучше все-таки, кто рожден угод дракона. В День дракона, да? Но если даже не рождены в День дракона, все равно... Вам там, конечно, надо свои брать. Ух ты! А что случилось? Подскажи, а, пожалуйста, я здесь или не здесь? Что-то у меня куда-то перелетело. Здесь, да? Все хорошо. Значит, значит, смотрите, вам нужен красный феникс. Вы когда делаете свою астрологическую карту? Вы можете посмотреть, где у вас Красный Феникс находится. Вот, лучше так сделайте. От вашего дня рождения берете, ну, в общем, там Красный Феникс. В символических звездах написан Красный Феникс. Вы идете, можете еще взять День Красного Феникса, Час. Ну, если подходит, если не подходит, берите своего Часа Небесного Благородного. И идите гуляйте по шаблону 24 горы. Нашли, где ваш этот Красный Феникс. И пошли гулять в Красного Феникса. Особенно, если еще и День Красного Феникса. Вот и пошли в эту сторону гулять. И пишите своему молодому человеку из Красного Феникса. Вот хороший тоже рецепт. Ответьте, пожалуйста, сыра ну я вообще читаю так делал На что ответить-то? Я вообще веду. Я не сижу, не отвечаю на вопросы в данный момент. Я а веду вебинар. Ну, хорошо, у меня везде змеи, 10-летний стоит свинья, да еще приходит, что делать? Ну, а что вам делать? У вас свинья приходит всего на месяц, ну, то есть, вы же как-то жили до этого, ну, то есть, вы же, вот у вас пришла, или у вас... В десятилетнем периоде смотрите Цира, я сейчас не могу бросить вебинар сидеть вашу ситуацию разбирать к сожалению вы меня просите, пожалуйста я не знаю что делать вот вот у меня ответа в рукаве нет на эту ситуацию надо разбираться если вы боитесь месяца ну ну ничего не делайте, наверное в этом месяце тогда ничего особенно не делайте. Фирмы не открывайте, недвижимость не покупайте. Да? Потому что ну, действительно у вас будет сильное столкновение. Ну, Месяц-то пройдет и все. Десятилетний период останется. Если у вас все... А, просто, и, Смотрите, когда у нас много повторяющихся а, земных ветвей, они нам, скорее всего, все будут не полезны. Это 100% они все не полезны. Но всегда нужно смотреть просто на спецструктуру. Просто вот так в карту сейчас вам ткнуть пальцем и какой-то дать совет невозможно, потому что это, скорее всего, спецструктура. Если спецструктура, то нужно понимать, какая спецструктура, а потом только из нее уже давать какие-то советы. Понимаете? Ну, то есть, не то, что я тут противная сижу, вот я знаю ответ, но я вам его не скажу. Ну просто м -м, тут даже какого-то совета не дашь, потому что непонятно, какой совет давать, потому что непонятно, что с карты. Так, друзья, вижу завал вопросов. Так, давайте я сейчас на каком-то моменте остановлюсь, сейчас до чего-нибудь дочитаю. Хорошо. Сейчас я дочитаю, дойду до, вот, до прогноза каждому. да, И чуть сейчас посмотрю ваши вопросы. В ноябре надо проявлять максимум заботу о своих близких, делиться душевным теплом говорить слова любви, поддержки, прикладывать усилия, чтобы сделать атмосферу своего дома оптимистичной и радостной. И тогда в вашем доме поселится энергия счастья и полной жизни. А тем, кто родился в месяц крысы, в ноябре самое подходящее время для того, чтобы посидеть доктора, потому что у нас физиологическая звезда, небесный доктор, значит вам обязательно поставят верный диагноз назначить правильное лечение. У всех, у кого в карте Бадзи в открытых небесных столах есть металл, будет весьма актуальна э, сфера той э, э, сфера жизни, за которую этот металл отвечает. Вот здесь господин дня, а здесь сфера жизни, за которую металл отвечает. Сейчас я посмотрю немножко ваши вопросы, пять минут подвечаю, пойду дальше, ладно? Подскажите, пожалуйста талисман который поможет от столкновения лошади и крысы куда ставить скоро э, придет ко мне дом в дом брака на 10 лет Фу, друзья не могу сказать я, к сожалению, по, не видя вашей карты. Я вам сейчас любой талисман, который... Ну, вообще сразу, что? Какой талисман? Обычно талисман, который уводит что-то из столкновения. Либо в лошадь, либо крысу. Надо смотреть, то есть, ну, что-то на слияние. Первое, надо смотреть, что вам полезно, что не полезно, чтобы не вышло, чтобы не полезный элемент оставили, а полезный вывели это раз во-вторых ну, мы не видим всю карту может она во что-то другое сливается ну, то есть это два в третьих э, талисман куда поставить? У меня целую консультацию куда поставить талисман потому что для того чтобы куда вам его поставить не нужно вообще анализировать вашу карту вот и главное там не не, не просто талисман это просто Видимая активация. На самом деле, это важно время и место рассчитать, куда этот талисман вставится. Потому что просто, ну, на самом деле, просто талисман. Ну, можно, конечно... Я могу сказать, что какой-нибудь брелок там быка носите, чтобы крысу отвлечь, но поможет или не поможет, я не могу вам сказать, потому что непонятно, не что будем отвлекать, да? Следующий вопрос, Наталья, подскажите, пожалуйста, если в картах есть змея, петуха и бык, и формируется треугольник металла, столкновение змеи с свиньей все равно будет? Все равно будет, потому что змея приходит, змея активная, ой, змея, свинья, она активная, она все равно по треугольнику стукнет, но не очень сильно, потому что если бы это было Годовая свинья, она бы, конечно, ваш треугольник разбила. Ну, здесь будет, конечно, теоретически треугольник разбивается на этот месяц. То есть, если у вас что-то в этом треугольнике было зарыто важного, нужного, например, там супружеский дом, и вы там не могли выйти замуж, то в этом месяце как бы немножечко все разваливается, этот треугольник, и вы можете выйти замуж. но ну, условно, я вам говорю. Вот, ну, все-таки месячные энергии мы не берем в такой расчет, что вот прям все стукнуло, все развалилось. Конечно, может быть, конечно, если ситуация критическая у вас где-то, вот, понимаете, друзья, вот все, что я вам сейчас говорю, там, там например, вот у вас пришло столкновение, там, по месяцу, и вас уволили. Конечно, если ваша ситуация уже шла, шла, шла, весь год фирма еле-еле дышала, то, скорее всего, вот в этом месяце, даже если сама фирма не закроется, конкретно вас могут уволить, потому что, ну, вся ситуация к этому шла. Если у вас никаких предпосылок не было, хоть у вас с мужем, хоть у вас с работы, но нет у вас никаких предпосылок, вы живете, друг другу ручки целуете от того, что как вы счастливы, что ли, есть, Но с чего вы должны разойтись в какой-то месяц? Нет, нет. Просто месяц может сыграть это… месяц – это капля. Ну, если просто уже чаша весов переполнена, то эта капля может добить. А так, чтобы эта капля прям слона убила? Нет, конечно. А, если в секторе а, северо-запад попадает прихожка-санузел, активировать нельзя. Ну, тогда не активируйте. Ну, тут я пока другого сказать ничего не могу, да. А если у меня по символическим звездам свинья демон уничтожения, то мне можно активировать сектор свиньи. А у вас есть она в карте или нет? Если у вас в карте нету ее, то активируйте сколько влезет. Вы не символическую звезду, не имея ее в карте, вы ее активировать нет, не сможете, не переживайте. Если красный феникс по дню, разрушитель погоду, гулять можно, не него да, можно можно, да, ну, там осторожно, но это так не работает, да. Если бы мы все шли бы в разрушителя годы и ломали бы себе ноги, мы бы уже про это знали с вами, так что не, не переживайте. Заставка в телефоне могут являться талисманом. Могут, да, да, заставка в телефоне очень хорошая история, да. Возьму быка так как он у меня есть готов. О, Ксуша, здорово, что мы вам нашли все-таки. А как будем чувствовать себя обезьяна? Так, давайте дойдем до, до обезьян. Итак, значит, по обезьяне я не делаю прогноз. Я делаю прогноз по господину дня. То есть я вам в самом начале рассказала, что надо сделать свою астрологическую карту. И теперь по астрологической карте вы смотрите на своего господина дня. Сейчас покажу. Как это у меня страница, да, вот, вот здесь вы смотрите своего господина дня. ку, -ку. Очистить. Чего не хотим? Вот, вот здесь день, видите? Вот вы смотрите, какой у вас день. И сейчас, в зависимости от вашего господина дня, я буду давать прогнозы. Хорошо? Значит, люди Янского и дерева, у кого господин Дня Инское Янского дерева, в ноябре будут озабочены административными вопросами хорошее время озадачиться карьерным ростом вместе необходимо сконцентрироваться на решении актуальных вопросов да вот решение актуальных вопросов по поводу продвижения своей идеи заранее заручившись поддержкой для деревьев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 В ноябре появятся такие качества характера, как целеустремленность, харизматичность, справедливость, самодисциплина. Может появиться склонность к напористости, можно, можно заработ, э, зарабатывать деньги, прикладывая все свои знания и умения. Женщины могут действовать через мужчин. У янского дерева появятся новые перспективные возможности, но придется действовать. Соответственно, принятым нормам и тщательно соблюдать законы в ноябре прекрасное время заниматься учением саморазвитием менять самому и не игнорировать последовательность в любых действиях для линьского дерева месяц когда возможно увеличение дохода но пропорционально риском на который вы отважитесь реально оценить оценивайте перспективу финансовых вложений и пропустите подводные камни в долгосрочных инвестициях ремонт с приглашением дизайн с приглашенным дизайнером вот например очень хорошая идея на ноябрь месяц будет лучшим уважением одинокие женщины дерево инские и янские господина дня могут познакомиться с интересной мужчиной а семейные проводить супруга много времени или озадачиться общим делом по обустройству уюта своего дома мужчины инского и янского дерева которые хотят наладить отношения со своей матерью могут привлечь к этому щепетильному делу своих детей и мир в семье будет восстановлен а, значит, для людей огня, Янского и ноябрь предполагает большую финансовую активность, могут открыться новые возможности для улучшения материального состояния и увеличения доходов.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 В период богатства нужно четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость и не совершать неразумных трат. В ноябре Бин и Дин, Бинам и Динам нужно действовать через администрацию, через структуры власти или самому предпринимать шаги, которые несут смелость, харизму, структурированность, стремление, стремление к порядку. Для кого-то это может быть время рискованных решений, для кого-то а, более традиционно. А, главное, чтобы хватало сил, смелости и амбиции воспользоваться подобным методом. БИН сможет все, что пожелает. Главное, правильно выстроить приоритеты и не хвататься за множество дел одновременно. У вас будет много встреч и обещаний на разнообразные темы. Постарайтесь встречаться с людьми, которые могут подсказать темы для выгодных инвестирований. Удинов возрастет скорость принятия решения, денежных расчетов, оформления бумаг при подаче в официальной инстанции. Ноябрь месяц благородного для людей огня. Для людей огня месяца благородного, так хочется сказать. В любом деле появляются новые возможности. Главной задачей месяца будет не упустить их и вовремя воспользоваться. Для мужчинов. Для мужчин для мужчин Бинов и Динов в октябре повышается, вероятно, встретить ту единственную, которую вы ждали всю жизнь. Бин может даже влюбиться очень сильно, если появится мысль о регистрации брака, э, или появится мысль о регистрации брака, если он уже встречается в каких-то отношениях. Для людей, э, Янская, э, для людей Янской и Инской земли ноябрь замечательный месяц самовыражение порождающие богатство это период активных действий собственных усилий своего творческого видения для зарабатывания денег вне зависимости от силы слабости карты базы у вас могут прийти креативные идеи выполнения поставленных задач и вы сами будете приятно удивлены почему не подумали об этом раньше люди э, янской земли и инской, сильными картами в период выраженного в небесных стволах самовыражения будут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 К сожалению, будет недостаточно. Появится ощущение работы на разрыв, невозможность справиться с той многозадачностью, которая диктует месяц в ноябре. Может появиться перфекционизм, замкнутость, импульсивность и стремление к победе любой ценой, бестактность и мятежность для того, чтобы. Ноябрь прошел результативно, необходимо обращаться за помощью, работать в команде и завести для себя правила, строить планы на день, отмечать их выполнение и обязательно заканчивать начатые дела. И только после этого приступать к новым. И для Янской земли, и для Инской, лю, э, Янская-Инская любит свое самовыражение. В ноябре у вас возникнет множество идей, в том числе, как увеличить свой доход. И Если вы станете развивать свои навыки, то это обязательно приведет к улучшению материального положения. Для ВУ, для Янской земли, Янская земля натолкнется... На те идеи, которые есть возможность, в которые в которых будет возможность монетизации, это время презентовать себя, демонстрировать свои таланты и открываться людям. Но не стоит быть слишком категоричным, прислушивайтесь к чужому мнению. Вполне вероятно, что может оттолкнуть вас. И, и ваше собственное мнение на какую-то новую, интересную, свежую идею, да? интересные мысли. Для инской земли будет э, инская земля будет фонтанировать идеями. Для того, чтобы воплотить их жизнь и получить от этого прибыль, необходима компания. Люди Земли в ноябре могут э, потратиться на свои увлечения, хобби, желания. У женщины у женщин Янской земли и Иньской земли могут увеличиться траты на детей. Для людей металла Янского и Инского в ноябре будет увеличивающееся количество общения, новые знакомства, контакты, укрепление рабочих, деловых и партнерских связей, частое общение с друзьями, знакомыми, но в то же время активизируются ваши конкуренты, могут быть неприкрыты агрессии со стороны других людей, зависть, претензии на что-то ваше. Особенно актуально для генов и э, синь, людей с сильными картами. У кого сильно, у кого есть корни в карте. Корни – это земные ветви такой же, э, такой же стихии. Да? А вам надо быть более бдительными и не поддаваться на сомнительные предложения. Это период, когда вы можете быть подвержены обману, можете потерять деньги, чтобы этого не произошло, занимайтесь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 расшевелить ваши таланты напомнить что когда-то давно вы умели что-то такое полезное могли и почему бы сейчас вам как раз это и не попробовать для ген коллективные проекты и демонстрация своих талантов перед публикой достаточно быстро принесет свои плоды усили большой шанс потратиться на свои увлечения это могут быть и предметы одежды и обучение внимательно отнеситесь к своим желаниям чтобы в конце месяца не остаться без денег Итак, дошли до людей воды янская и инская в ноябре поддержаны со всех сторон для сильной карты энергия месяца дадут ощущение э, замедленности действия лености во время когда захочется отгородиться от внешнего мира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 за трудновыполняемые задачи. Для ренов и для э, КВФ наступает время действовать вместе с командой. Это время, когда вы сможете реализоваться через некое сообщество, через объединение людей, через коллектив, командную работу. Все очень важно. Если вы захотите действовать в одиночку, то результат в конце месяца вас разочарует. Вне зависимости от силы элемента, личности, ресурс небесных стволах говорит, что вы... Должны в этом месяце акцентироваться на том, что дает вам ощущение стабильности и защищенности. И при необходимости пересмотреть сложившиеся взгляды. Прекрасное время начать заниматься собственным здоровьем. Вместе с друзьями ходите в тренажерный зал, на йогу, на пробежку, э закаляйтесь и так далее. Квей стоит быть аккуратными и не переусердствовать, так как овечий нож – может готовь, ну, привести к травме, да, говорит о травме. Для Ренов могут получить рены могут э, получить незапланированный э, доход, так как для них свинья – это вознаграждение 10 небесных столов. Но нужно следить за тем, чтобы на эти деньги не претендовали нечистоплотные искатели чужой прибыли, не стоит верить слишком заманчивым обещаниям, связываться с сомнительными личностями, а также давать или брать деньги в долг. Что касается КВЭЙ, то в ноябре они обретают именно ту поддержку, о которой они всегда мечтали. Сильное, крепкое плечо обеспечено. В ноябре, как и в прошлом месяце, для, Ренов и для Квеев долж, э, э, Рэ и Квэ должны акцентироваться на том, что дает вам ощущение стабильности и защищенности, и при необходимости пересмотреть сложившийся взгляд. Говорила же. Вот Заниматься собственным здоровьем тоже говорила. Насколько положительные или отрицательные изменения ждут вас в этом ноябре, будет зависеть исключительно от того, насколько полезен вам элемент, естественно, приходящий элемент, металла и воды как кто-то уже заметил в чате в любом случае смена сезона это стресс для организма в это время отсутствие огня когда и настроение оставляет желать лучшего, нужно следить за собственным здоровьем в два раза сильнее. В китайской медицине существуют особые правила для каждого сезона. И, и если придерживаться их, то можно уберечь себя от множества неприятностей. Правила несложные, жизненные и очень логичные. Если все их знаем, мы все их знаем, но не всегда считаем а, обязательным применением. Итак, зима – это время, когда энергия активности, движущей силы, энергии ян слаба. В природе преобладает инь, жизненная э, инь, жизнь замедляется, поступает покой. И наша первоочередная задача – это ян в себе сохранить, но и накопить нам нужно накопить достаточно и чтобы войти в весну в равновесии и в гармонии с энергией что надо делать раньше ложиться, говорю я вам сама все время думаю что не получается и раньше вставать все слышали, пробовали мало кого получается особенно чем-то моложе тем как сложнее потому что много еще делал полночи до отсюда недостаток плохое настроение у нас есть хорошая статья про сон на нашем главном, заходите на наш npugacheva.com сайт и на этом сайте вы смотрите статьи, в разделе статьи можно найти эту статью, почитайте с точки зрения китайской метафизики, что рекомендуется. Далее короткие куртки и голые щекотки, нужно обязательно деваться по погоде, по погоде. То есть этот мем в интернете шапку надел зимой становится как нельзя актуальной уж уши, уши и почки с точки зрения китайской э, метафи, метафизики а, китайского китайской медицины они находятся на одном меридиане то есть продула уши начала ломить поясницу начало. там все мажем поясницу болит спина а надо было все-таки все таки просто в шапке ходить да. одеваться по погоде это не значит что мы должны там запутаться и ходить в пуховике, начинаю с плюс 10 это значит что не, не должно продувать не быть открытых участков да там тело вот и ну и чтобы не мешала одежда двигаться 3 экономить силы не проявляйте излишнюю активность это совсем не значит что не, что нужно сидеть дома гулять, заниматься спортом, если позволяет погода и время, но также, чтобы двигаться не слишком быстро и при этом не потеть. Вот, наверное, больше на улице, потому что в спортзале, ну, что-то там будешь делать. Ну, так, на йогу, если только. Также теряете, потому что, если мы теряем больше ян то времени на восстановление потребуется гораздо больше, чем летом. Четвертое, чтобы сохранить я энергию солнца, энергию активности, нужно кушать, нужно есть горячие бульоны, супы на мясном бульоне. Ну, сейчас мы не дискутируем, надо ли мясо есть, не надо. Я вам говорю, с точки зрения китайской медицины, они там, видимо, вегетарианцами не были. Если вы вегетарианец, ну, вы сами себе подбираете диету, да? А вот чтобы накопить инь, есть мясные продукты, основные вкусы зимнего сезона, которые идут на пользу и питают инь. Это сладкий вкус, вот интересно. Кислый и умеренно соленый, рассоленький, соленые огурцы, квашеная капуста, все пойдет на пользу к сведению сладкий кур, вкус это не привычные нам сладости тортики конфетки а это как раз мясо ну, вот такая вот у них расстановка сил зима это время когда невероятно полезно разнообразить свой рацион бобовыми их не все конечно любят но все же стоит приготовить фасоль вообще фасоль прям в банке берешь такой гарнир, красная фасоль, гарнир прекрасный ко всему. Вывалил баночку, <laughs> котлетки пожарил, все замечательно. Ну да, конечно, надо полюбить, но тем не менее. Не все любят, но все-таки стоит приготовить фасоль и хоть несколько ложек а, все-таки себе подкидывать на тарелочку, до да? регулярный прием фасоли в зимний период творит чудеса, он помогает справиться с такой проблемой зрения, как сухой глаз. Это, конечно, в основном те, кто за компьютером сидит, ну и кто, кто не сидит, все равно просто воздух сухой и глаза устают и все такое. Для ослаблен для ослаблен для ослабления симптомов можно принимать отвар Измельч... измельченной фасоли или стручковой фасоли. Но это, по-моему, еще сложнее, чем просто сварить фасоли. Приготовить такой отвар можно, поварив щепотку порошка измельченной фасоли в 300 миллилитрах воды в течение 5 минут и пить теплым 2-3 раза в день. Вот так. Ну и в заключении, как всегда, мы любим согревание нашей денежной звезды. То есть берем свечку-таблеточку, Ставим где-то на расстоянии от 60 до 120 сантиметров в, в, тот, в тот сектор, в том секторе, которого, который мы будем согревать. Вот. В ноябре это сектор северо-запад 2-3. Все там же, шаблон 24 горы. Все я сказала на нашем сайте. Пугачева.ком в разделе, в разделе расчеты. И когда? 19 ноября, здесь вот лучшее время для начала согревания, вы поставили эту свечку, и она горит, пока не догорит, ну, как бы мы ее и не тушим. Ну, понятно, что лучше там свечку поставить на какую-то подставочку, чтобы еще и водичка вокруг была, чтобы за ней не следить, особенно там ночью или под утро, кто там за ней будет смотреть, да? Вот. Когда да. точно нельзя да. начинать, это вот эти часы. Но если вы начали, допустим, раньше, да, а она еще там не прогорело к 11 часам, ну, пусть догорает, не надо там тушить, просто в эти часы не начинают. А здесь кому, кто вот рожден в год у лошади, например, 19 часа будет нельзя. 25 числа точно так же, здесь часы, когда надо начинать, часы, когда точно не надо начинать, и крысам будет нельзя. 1 декабря можно, это когда нужно начинать, всего тут три часа у нас есть, еще есть три часа, когда не надо начинать и опять же лошадям нельзя и 5 декабря 5 декабря почти в любой час можно начинать кроме двух часов обезьяны и собаки ну и собакам соответственно нельзя вот дорогие друзья а когда во сколько да во сколько значит сам, сами часы я еще перевожу опять же у нас в разделе расчета есть калькулятор солнечных двух часов вводите сюда ваш город и а у вас будут и выходить часы для вашего аккрекела. Значит, я вам хочу сейчас, сейчас я посмотрю на ваши вопросы, поотвечаю, жду от вас символ месяца, пора рисовать. А, а я же вам сказала, улитка, вы, наверное, прослушали, да, всего этого месяца улитка, так, да, да, любовь, давайте рисуете. Улитка, она приносит финансовые доходы, так что начинайте. А, значит, Друзья, так, значит, что я хотела вам сказать? Первое, я хотела напомнить, друзья, первое, у Татьяны завтра будут, сегодня символический звезд не будет, у нее сегодня занятие, по-моему, а завтра будет у меня занятие, а Татьяна в это же время выйдет и расскажет, какие символические звезды, летящие звезды, то есть она расскажет по фэн-шуй, что нас ждет. Вот. Ну, надеюсь, тоже она сильно вас пугать не будет, но что-нибудь расскажет все-таки позитивное, надеюсь. Вот. А, значит, я вам хочу напомнить про две вещи. У нас первое, все еще можно заказать прогноз на 23 год, который сейчас усиленно вся наша, вся наша школа пишет для вас этот прогноз он на сегодня и на завтра у нас остается по фиксированной цене лена если ты можешь да если не можешь сейчас я найду где это у нас ссылочка про прогноз так вот страница на руководство я вам сейчас брошу друзья сейчас я подождите сейчас я скопирую и второе у меня объявление что мы сегодня с леной решили вот здесь, по-моему, прогноз можно заказать. Руководство. Сейчас я расскажу про, про руководство, и потом расскажу про то, что мы будем сегодня запу... сегодня, сегодня решили а запускать будем в ноябре. Татьяна Смирнова завтра, может быть, тоже вам сделает анонс. В ноябре будет курс по здоровью, потому что по здоровью все время спрашивают, все время такая тема, которую мало какие школы берутся. Он у нас, по-моему, в прошлом году проходил достаточно успешно. В этом году решили тоже запустить. Татьяна Смирнова будет его вести. Следите за нашими анонсами. Значит, кто не заказал руководство, прогноз руководства на 23 год, заказывайте. Это огромное пособие из 500 страниц. Мы на сегодня, на завтра оставим, по-моему, 6 стоит. А Сегодня-завтра еще по этой цене, потом будет уже 7-200. Меня Лена сегодня сказала, что поменяют. Там расписано все. Даже если вы никогда не занимались никакой астрологией, вы все равно разберетесь. Там по Бадзе, по Фэншуй, по цимине, выбор да, там все таблицы, все расчеты, все такие вот у нас красивые, видите, у нас такие вот красивые таблички, такие странички все красивые, в которых все расписано, картиночки нарисованы, таблички даны, все четко, даже если человек только пришел, все сможет. А если вы консультируете, или уже в тем более сами какие-то делать пытаются прогнозы делать. Я всем своим, кто у меня обучается на курсах, все время говорю, берите. Потому что вы сами это все не посчитаете. Это просто физически, вы целый год что ли будете сидеть, это все считаете. Зачем вам это надо? Он стоит там 5-6 тысяч рублей, да, 7 пусть даже. Да? И у вас посчитано все. Любой клиент пришел, вы ему по астрологии. Причем там для каждого элемента личности, по господину дня, прогноз по каждому элементу, э, по, э, там, божества помощники, выбор, да, все уже просчитаны на год вперед. То есть вы все можете вытащить оттуда и дать клиенту. Дальше, там, фэн-шуй, согревание денежной звезды, вот тоже на каждый месяц, да, вталкивание богатства, активация благородного человека, активация звезды-академика, вталкивание людей, бог счастья, бог богатства. Это все на каждый месяц рассчитано. Вы можете это давать своим клиентам, как вот свою консультацию какую-то даете, а еще потом можете, знаете, 200 страниц вытащить из нашего Талмута и дать, ну, на полном, как это сказать, правил. Вы, вы являетесь учеником нашей школы, мы для вас это и делаем. Собственно говоря, чтобы вам самим мечтать, даже если это умеете считать. Там есть раздел по здоровью на 23-й год. Там есть по цемень, самые сильные активации, которые вы покупаете каждый месяц, многие покупают. Мы в этом прогнозе даем, птица падает в гнездо, зеленый дракон выворачивает голову и так далее. Все, все это будет. Нужно просто понимать, что вы сейчас, потом у вас будет бонусный урок, где будут наши преподаватели еще отвечать на ваши вопросы. Мы где-то в конце декабря вам выдаем этот талмутик, а в январе собираемся, вы уже так пробежите, почитайте, вопросы позадаете. Вот, так что переходите по ссылочке, вот я сбросила вот лена пишет что второй год пользуюсь очень довольна да? спасибо мы стараемся очень приятно да. кто еще не заказал я знаю что в основном все заказали но если кто-то вдруг есть то вот весь прогноз на следующий год а, значит и по тайному курсу, это я просто говорю, что у нас будут анонсы, все вы, видимо, письма получаете, нашими соцсетями пользуются. Пользуйтесь, я думаю, где-то конец, наверное, ноября будет, когда мы его будем запускать. То есть там это комплекс мероприятий на основе астрологии Бадзи, Циминь, Дуньзя, Фэншуй все это вот, все будет про здоровье в курсе мы всесторонне рассмотрим анализ здоровья с помощью трех наук китайской метафизики у вас будут два подхода как увеличить потенциальную как увидеть потенциальную проблему со здоровьем и ее избежать и когда уже имеется проблема как ее устранить или скорректировать диагностика предвидение, анализ существующей ситуации и пути решения. На каждом уроке будут рассматриваться примеры диагностики и коррекции по всем трем наукам. В процессе обучения вы сможете работать, естественно, со своей картой. будет еще у вас бонусы, методичка, как определить, можете ли вы быть целителем легкой и легкий лечебный массаж головы. Там будет у вас курс вот эти «Секреты здоровья». Я просто его анонсирую. У нас пока нет ни странички, продажи, ни предоплаты, ничего нет. Вы можете просто... Просто знаете, что он у нас в ноябре, мы его будем запускать. Он состоял из семи уроков. Все у вас будет в личных кабинетах, записи. У вас будет такой специальный справочник для курса, где будут подсказки, рекомендации, таблицы, примеры, у вас будут методички к каждому занятию, у вас будет спрашивать по питанию, свидетельство об окончании курса, методички, ну, вот эти две методички, как, еще которые я уже сказала, бонусные. Вот, вот такой курс у нас готовится, так что тоже ждите, а, кто руководство, переходите по ссылочке, покупайте руководство, сейчас поотвечаю на вопросики и будем прощаться. Да. Не все такое разрешают, раздавать прогноз, какой-то карой грозит. Только ваша школа такая щедрая спасибо. Ирина, ну мы вообще для вас стараемся, я вообще не понимаю. Ну кому вы его будете раздавать? Я имею, ну нет, конечно, если вы его возьмете и будете в Инстаграм перепродавать, я, конечно, это не приветствую, все это понятно. Но мы же готовим школу, у нас школа для консультантов. И консультанты, и мы за то, чтобы вы зарабатывали деньги, за то, чтобы вы могли, и если вы им пользуетесь как консультанты, а не как спекулянт, то, конечно, мы только приветствуем, мы для вас это все и считаем. Вы пришли за небольшие деньги, купили наши труды, у нас сидит несколько преподавателей-методистов, кто это все считает, да? То есть сам по себе ты... Такой прогноз, ну, один человек, это сложно сделать, но даже если вы посчитаете какие-то ему активации клиенту, да, зачем, если это есть все под рукой? Этот прогноз у вас отобьется буквально одной, ну, там, максимум двумя даже маленькими дешевыми консультациями. Но вы можете давать, и самое главное, что вы можете свое что-то маленькое сделать, да, для, для консультации. Ну, что вы, на каком уровне умеете, на том консультируйте. А потом просто взять наш прогноз, из нашего прогноза еще массу всего вытащить на ближайший год и сказать, конечно, человеку. Это. Ну, понятно, что без базовых знаний, если вы вообще ничего не знаете, вы будете только этим пользоваться. Ну, кстати, тоже для начинающих. Пожалуйста, раздадите прогнозы там всем своим близким, посмотрите, насколько получится. А, а, значит, да, Гульфия. Гульфира, извините, пишет, я очень хочу такой прогноз, могу сегодня оставить заказ. Друзья, вы переходите, оставляйте заказ, там в течение там недели что ли можно его оплатить будет, но сам прогноз мы его еще пишем, мы его уже пишем чуть ли не с августа месяца. К декабрю, надеюсь, напишем все, мы потом отдадим у нас. Специально есть человек, который это все значит приводит, все эти делают красивые вам страницы, таблицы. вот. И потом, когда все это все соберут, мы вам его высылаем в электронном виде. То есть, получите вы его в декабре. Просто те, кто у нас начал в августе покупать, они покупали по самой низкой цене. У нас там понемножку, там по 200-300 по 300 рублей, конечно, прибавляется. Ну, я, я все равно считаю, даже те 7 тысяч, которые там, 6 900, которые сейчас стоят, я считаю, что там ну там просто трудов, я не знаю, на миллион. Вот. Так что он любому человеку, просто для себя можете купить, смотреть. Можете для клиентов, для чего хотите. Если приходит полный дубликат к столпу дня, чего ожидать? Как китайцы говорят, если приходит дубликат, это плохо. Ну, как бы на всякий случай будьте на стреме. Я говорю чуть помягче. Я говорю, если для вас дублик... этот вот дубликат, который приходит, этот столб хороший для вашей карты, да? может, это вообще самый хороший столб в вашей карте, приходит дубликат, будет хорошо. Если столб не очень хороший, ну, будет не очень хорошо. Поэтому вот как-то так. Вообще сама по себе вот эта золотая свинья да, с золотом наверху, она, в принципе, это неплохая. Да, вот, ну, есть прям совсем плохие столбы, а есть хорошие. Потому что синь полезный бог для свиньи, свинья полезный бог для синь. То есть они такие, им, им нравятся друг с другом. Поэтому это не самый плохой столб. Но смотрите, на всякий случай. Запись будет. Значит, друзья, я не знаю, вообще, наверное, мне кажется, Лена их обычно рассылает прям в, в письме. Если нет, подпишитесь на наши. Соцсети, на наш YouTube канал, пока он существует, слава богу. Подпишитесь на YouTube канал. На YouTube канале все, все это вывешивается. Я сама стала, после того как позакрывали все соцсети, стала просто вообще без ютуба просто ни одного дня жить не могу. Поэтому сама пересматриваю все время Валентин наши видео там бывают, да. Вот Туда же это все вывешивается, и это видео, и все другие открытые видео, и те видео, которые мы для вас записываем, обучающие открытые видео, все вы будете видеть. Просто заходите на YouTube, как мы называемся, по-моему, «Резиденция счастья», это еще первоначально, как он назывался у нас, «Резиденция счастья», по-моему, назывался. Найдите Наталья Пугачева Бадзе я думаю, найдет он быстро, вот, китайского метафизика, фэншу, что-то найдете, вот, подписывайтесь в другие соцсети, то есть у нас контакт очень сильный, хороший, инста очень сильная, хорошая, несмотря ни на что, подписывайтесь, чтобы нас не терять, и чтобы знать о наших анонсах, когда у нас там какие новые курсы, когда открытые какие-то вебинары, не забывайте завтра прийти к Татьяне, она будет прогноз давать, а весь год с собой шутались талисманчик свиньи. В месяц свиньи его можно носить или не носить? Марина, ну, вообще, наверное, можно. Но, ну, если у вас есть какое-то предубеждение, что две свини могут вам как-то сбить пути истинного? Ну, можете не носить. Да, да, можете. Еще раз за денежную звезду слайд покажите, пожалуйста. А какой про денежную звезду показать? Вот этот вот самый первый или, или какой? руководство 23 в цифровом формате в цифровом конечно потому что да мы его в электронном присылаем Хотите, если там, если вам не жалко, по нынешним временам 500 страниц <сёк> распечатаете на принтере и будете это все, ну, многие распечатывают, потому что это все потом просто перелистывать. Ну, для меня уже, я уже в печатном виде уже только книги читаю, а, да и то руки отваливаются, <сёк> потому что книги толстые люблю читать, <сёк> руки отваливаются, уже все равно даже, даже книги все равно хочется в электронном виде, потому что... Электронная книга тоненькая, легенькая и не напрягаешься. Вот, поэтому все в цифровом сейчас формате, потому что так всем уже удобнее, да. А, благодарю, да. Спасибо. небесной благородный свиньи также и демон уничтожения насколько это плохо. Небесный благородный убирает всех, практически всех демонов, убирает, но единственное, он сам слабеет. Он борется с демонами и сам становится слабее. А так, ну хорошо, что вот он, да, он будет убирать. Следующий, да, показать слайд. Следующий вот этот вы имеете в виду, да, согревание денежной звезды, наверное, да? Или следующий, который, который дальше. С датами. Давайте, да, с датами. Дальше. И этот, теперь вот этот слайд. Друзья, все, что я вам показываю, это все. Сейчас я даже зайду ради интереса на наш сайт. И посмотрю может быть уже все есть на нашем сайте вы зря убиваетесь. сейчас зайду на наш сайт и посмотрю вот на главной странице выбор дат уже есть на 22 год Ну пока есть только выбор дат на ноябрь уже есть статьи сейчас я посмотрю в статьях нет еще не выложили все что я вам читаю нет но, друзья, уже на ноябре выбор дат уже есть. Прогноз по Бадзе. Вот, э, да, но ну, выбор дат уже есть. Можете зайти еще в выбор дат посмотреть, какие, какие дни к чему относятся. Уже он есть, выбор дат. Угу. Вон, вижу, уже вопросы есть. Угу. Так, это будет опубликовано, и вы сможете вот это все в статье увидеть. Если что, ничего не скрываем, не переживайте, да. А как можно ставить соль с монетами? А где можно ставить? А зачем вам ее ставить? Пока, пока не надо ничего ставить. Ну, завтра э, давайте соль с монетами, завтра встанем поговорить. Может быть действительно сейчас все так, так плохо, что надо соль с монетами ставить. Поговорите завтра встанем. В 7 часов будет по, по фэн-шуй. Ага. Где кроликов показывают прогноз. А можно слайд для кроликов показать? Здесь для кроликов не было слайда. Здесь слайды были по господинам дня. Друзья, все мои слайды завтра точно будут уже у нас завтра-послезавтра будут у нас уже в виде статьи на нашем сайте не переживайте приходите на сайт и все там будет ладно к вопросу я буду вас изучать курс прогнозирования это прогноз может быть как дополнение или можно было на курсе не ходить а купить готовый прогноз S Слушайте, у ну, меня в тупик поставили. Это знаете, ну вот как, например, я изучаю астрологию Бадзи, hmm. даже ее преподаю и даже очень хорошо разбираюсь в картах. Но когда у меня была возможность попасть к своему учителю Манфреду Кубни и заплатить ему деньги, и взять у него консультацию, я ее взяла. Это очень интересный был обучающий момент. Потому что, посмотреть, как работает мастер, это было интересно. Это было, это как бы это разные категории. Вот. И я вам только что про это говорю. Все, что вы найдете в этом прогнозе, вы можете знать. Но вы 500 страниц сами себе не насчитаете. Понимаете? Потом, сейчас будет у вас прогноз по Бадзе. Я же вам сказала, в руководстве есть по здоровью, по фэн-шуй, по цемей этого вы в курсе не будете ничего проходить вот вы будете только по бадзе да? то есть вот поэтому здесь подскажите, а можно приобрести курс записи по дубликатам можно напишите, пожалуйста, нам на почту и там модератор ответит найдут там можно и не можно да можно, наверное, скажут цену скорее всего можно будет, да, купить по дубликатам потому что дубликаты, друзья, дубликаты это такое дело, что э с дубликатами нужно разбираться. Там вообще не ответишь одним словом. Потому что там столько нюансов, поэтому если у вас есть дубликаты в карте, если они вас интересуют, да, вот курс это самое хорошее, потому что нужно сидеть и разбираться. Это просто нужно целую консультацию делать. Вот. То есть вы в прогнозе руководства, вы возьмете эту информацию, ну что-то вы можете сами посчитать, конечно, что-то не можете, но это как бы это. И потом, понимаете... Прогноз руководства будет по каждому господину дня, будет по каждому, там, допустим, знаку, там кролик, змея, петух, да? но он карту вашу не видит. А на прогноз вы идете, это вообще разные вещи, на прогноз вы идете, прогноз по карте, по вашей карте, здесь прогноз для всех, а личные карты это не личная карта, так что это абсолютно разные категории. А, что просто взять прогноз и не ходить на курс. Я вот ответила, это разные категории, потому что на курсе вас будут учить делать прогноз по своей карте. Вот в большом прогнозе вам никто не напишет, что у Маши Ивановой, ну, я сейчас не к вам, не про вас говорю, не дай бог, да, просто что, у Маши Ивановой будет развод в этом году, а у Пети Петрова потеряет фирму. А у там Феди Смирнова э, умрет жена. Это, это в прогнозе не написано. А в вашей карте астрологической это написано. Вот. И, и прогноз по карте для того, чтобы видеть, что там дальше будет. Или что там у Тани будет, например, в следующий год огромных денег. А Таня решила на Бали уехать на следующий год полежать на пляже, потому что она уже замоталась, она делала, делала проекты и не сделала его, деньги не приносит, она решила плюнуть и уехать на Бали пожить годик, да? А у нее день, год огромных денег, она может на Бали пролежать, у нее какие деньги не придут. Прогноз это про то, что нужно видеть что-то либо делать, либо стараться отодвигать это от себя. Вот, это так. А, на самом деле я понимаю что обучение на курс необходимая форма обучения чтобы потом консультировать самой спасибо это это вообще про разные вещи вот я вам говорю да? то есть пол в общем прогнозе не будет конкретно про одного человека вот там будет про, про змею про петуха там будет про господина дня но вы-то будете совсем другое смотреть вы будете смотреть божества как они работают в карте с приходящими божествами что происходит и вот прогноз совсем другого уровня делать индивидуально да это общий прогноз поэтому я говорю что этот общий прогноз когда мы делаем индивидуальную консультацию мы все равно даем что-то из общего правильно мы все равно даем там согревание денежной звезды мы даем прогулки ну, любой человек который у вас заказал консультацию заплатил 5000 рублей а вы ему дали там, ну пусть даже на три страницы его личного прогноза, да, а еще на 20 страниц добавили ему там прогулок, каких-то общих прогнозов, каких-то по, там, допустим, там же по каждому месяцу дается, да, что в этом месяце вот для вас то-то, а в этом месяце так, -то, а в этом посмотрите что то но это же всегда как бы, вам же в плюс, да, сделать прогноз на три страницы или на 33 страницы всегда плюс, да. Да, подсказку, проверку своих знаний. Нет, это будет скорее разные вообще вещи. Общий прогноз – это одна история. Понимаете, я вот, например, индийский огонь. Да? И, например, там вот сейчас идет год там, тигра Рен. Да? То есть у меня происходит слияние моего господина дня с приходящим Рен что сулит мне большую неземную любовь в этом году. Скажите, пожалуйста, каждый ледин в этом году должен обязательно влюбиться и получить красивый неземной роман? Конечно, не каждый. А почему, если бы вроде бы для всех Динов приходит любовь? Почему? А потому что в твоей карте может быть какая-то особенность. И вот эти особенности, что у тебя это может не сработать. А вот у другого человека может сработать. И прям прям действительно человек ждал-ждал, опа, и прям неземную любовь дождался. То есть это всегда все от карты. Это невозможно в прогнозе руководства сделать в общем. Все, дорогие друзья, я рада была с вами сегодня со всеми поговорить. Приходите завтра к Татьяне, она еще вам даст прогноз по, по э, фэн-шуй, летящим звездам. В общем, тоже поотвечает на ваши вопросы. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. У меня будет курс по деньгам. Запускаю курс про деньги. Потом будет курс про здоровье. Главное, Танин проанонсировал свой, не проанонсировала. У меня курс про деньги. И я, и я, и я. Ну, я бы, наверное, вас всех, всех попозже приглашу. Это к числу, по-моему, 16 у нас будет открыто. Так что буквально через две недели увидимся. Всем до свидания. Рада была вас видеть. Oui,